Добрый день, дорогие зрители нашего канала «Зеленый пояс Москвы!» Сегодня я хочу представить вам поселок Луговое, который находится в 67 километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Поселок Луговое – Отличают удачное расположение, доступные цены, приятное окружение и надежный застройщик. Зеленый пояс Москвы строит здесь дома совместно с известной компанией Техно Николь. ощущение ощущения простора и свободы возникают, когда попадаешь в поселок Луговое. Открытые пространства, широкие дороги, клумбы и современная архитектура формируют образ поселка. Центральная часть поселка Луговое – это просторная общественная территория, состоящая из четырех больших участков, собранных в единый ансамбль. Небольшой полисадик сирени с романтической беседкой, яркая детская площадка, плодовый сад с коллекцией яблонь, спортивная зона с тренажерами и площадкой для стритбола – все это создает гармоничную зону отдыха. Территория поселка Луговое граничит с огромным лесным массивом протяженностью более 6 километров. Здесь перемежаются светлый сосновый бор, березовые рощицы и глухой ельник. Нетронутый лес изредка пересекают едва заметные тропинки грибников. Лесной массив и ландшафт надежно изолируют территорию поселка от звуков городской цивилизации. Шум дорог не доходит сюда даже ночью. С одной стороны от поселка Луговое зона отдыха поселка Шапкино парк. Два больших родниковых пруда с пляжем, действующая в летнее время реверсивная лебедка для викбординга, спортивные площадки и три декоративных прудика. С другой стороны поселка протекает речка Плесенка. За ней виден большой зарыбленный пруд с организованной рыбалкой на карпы и крася, форель и щуку. Еще здесь можно показать детям диких кабанчиков и фазанов. Чуть выше, на русле реки Плесенка, спрятался секретный проточный пруд, приятный для купания. В будущем вдоль благоустроенного русла реки планируется проложить дорожки для летних велосипедных и зимних лыжных прогулок. Практически из любого места поселка Луговое, за крышами домов старинной деревни Шапкино, видны своды Петропавловской церкви. Развитая инфраструктура в поселке Луговое способна обеспечить городской уровень комфорта жизни. В поселке асфальтированная визная зона, КПП с видеонаблюдением и дистанционно открываемым шлагбаумом, продовольственный магазин, полное ограждение поселка со стороны дороги, гравийные дороги в поселке шириной 12-18 метров в красных линиях с кюветной сетью, линии электроснабжения, уличное освещение оптоволоконные сети высокоскоростного интернета, благоустроенные общественные территории. Поселок Луговое вошел в проект Министерства энергетики Московской области «Умная газификация». В рамках этого проекта МОС газ построит газовую магистраль до границы поселка, а внутренние сети поселка построит Норфаминсгаз если в строительстве сетей будут заинтересованы не менее 30% собственников участков в поселке. Стоимость участия в проекте – 220 тысяч рублей. Для обслуживания общественной территории «Луговое» СНТ или ДНП организовывать не нужно. Этим займется специализированная компания ООО «Землетека Сервис». Стоимость обслуживания составляет 140 рублей за сотку в месяц. Счета высылаются по электронной почте – для коммуникации между жителями и администрацией поселка действует форум. Компания «Зеленый пояс Москвы» совместно с компанией «Технониколь» строит в поселке Луговое дома разной этажности. В основном это двух- и одноэтажные дома. Они строятся под жестким надзором компании «Дом Технониколь» по каркасной технологии с перекрестным утеплением стен каменной ватой «Технониколь Оптима». Общая толщина стены около 32 см – и дом полностью подготовлен для круглогодичного проживания со всеми работающими и проверенными коммуникациями. Фундаменты домов монолитные, ленточные. Перекрытие первого этажа брус 100 на 200 мм, обработаны качественной биозащитой. С перекрестным утеплением каменной ваты ватой Технониколь Оптима. Толщина пола 30 см. Аналогичным образом с мортированным. Аналогичным образом смонтирован потолок, его толщина 25 см. Использованы диффузионные мембраны от компании Технониколь. Коммуникации домов. Водоснабжение, собственная скважина с кессоном 60 метров, электричество, 3 фазы от 10 до 15 кВт канализация системы переливных колец 3 плюс 3. Дом отапливается от электричества котла ProTerm. по всему дому установлены подоконные радиаторы. Приезжайте, будем рады видеть вас в нашем поселке, с удовольствием покажем вам наши дома. Огромное спасибо за то, что досмотрели, рады видеть вас на нашем канале, подписывайтесь комментируйте. До свидания.